Всем привет, я Крутокс и в этом видео я немного расскажу о каче. Как его быстрее сделать... Хотя нет, наверное, с не ко Тем не менее, я немного расскажу. Для начала выбор способа кача. Безусловно, если вам важна быстрая прокачка, то это и надо будет. Если вы, конечно, ПВОП, можно на БГ, но БГ не дает такого эстинного кача. Далее. А, способ кача, я сказал, в принципе, Нет. можно еще и по фасту проносить квесты, можно в принципе, вообще гриптики. Также, если вам интересен какой-либо челлендж, вы также получаете опыт за прокачку собирательных профессий кроме скиллинга и за археологию что еще давайте теперь поговорим наверное что же получить рейд кача на его скорость и по максимальном возможной скорости максимальный доступный рейд это примерно может быть еще можно даже получить x36 может <къем> а вдруг можно <къем> а вдруг что-нибудь все же как-нибудь да как-нибудь я так x9 Люблю. максимум почему ах ты подожди были? Да, да да подожди сейчас я пытаюсь подумать за два ну в общем чисто теоретически может быть еще как-то и у кого-нибудь до да получится x36 вдруг это только на буржуйских сервах fix. да может быть делается он такие способы во первых нам, ну теперь я пожалуй буду последним говорить о всех способах ускорить кач. способ номер один самый простой о котором надо подумать вообще в первую очередь вступите в гильдию гильдия дает бонус под названием вперед и вверх Который у нас уже, кстати говоря, уровень 20 угу. Это максимальный уровень, и он увеличивает получаемый опыт на 10% Мало, но это, по сути, как дополнительная фамилька Второй же способ — это набрать фамильку И здесь уже это отдельная тема, можно сказать Во-первых, полностью от фамилик который дает опыт Это 1, 2, три, 4 5. 5 фамилий дают опуху, то есть это x1,5 если просто одеть фамилий плюс вы, э, вперед и вверх, это x1,6 плюс э, всяческие бафы от э, огненных солнцев снежных покровов хотя по-моему на снежном покрове нету э, каруселька на ярмарке на Волуне и прочее, прочее все эти бафы дают плюс 10% то есть, э, суммируем с гильдии, э, суммируем фамилики и это у нас получается 1,7. Да? Угу. Да. А, стоп, нет. Подожди. Плач дает не 10%, а 5%. 1,6. И с половиной. А, вторая фишка фамилик, это возможность зачаровать. их. Ну, голова у меня не зачаровано. На плечи у меня вшито от... Ой, нить, а нарисованные руны начертателем. На плаще у меня инчант на крик, на чести у меня инчант на стамину на луки у меня гномские непризнай гномское непризнаваемое слово, будем так называть. На штанах у меня кожаная заплатка и собственно все. Также, конечно, еще можно было бы взять два фамильных кольца. Есть кольца, дающие по 5% и 2. А -а -а нет, оно 2 но... есть. Откуда второе? Не помню откуда, одно с рыбалки, второе хрен знает откуда, и плюс еще, по-моему, 6 колец в планах. То есть они в игре уже есть, но они недоступны. Ну, То, я знаю, одно тогда, доступное только с рыбалки. Все. Но оно дает 5%, vielleicht? Если это все посчитать, то это у нас будет, допустим, даже если одно, то это будет 1,7 уже. Дальше есть еще два тринки, но они опять же не дают бонусов прокачки. Оружие также не дает бонусов прокачки, однако оно само по себе круто. Давайте я вам сейчас продемонстрирую, что может дать такой сайт. Во-первых, как видите, у меня хан торгового левела, и у него 3,5 шкафа хп. Uh, у НАКС половин и у него еще ну, шкафов. Uh, и это тоже на 4. У него персонального Макса два с половиной шкафа. Uh, к слову, на самом деле вначале было все еще веселей. И на двадцатом левле, нет, по-моему, 10 даже. На каком у тебя было два шкафа. Uh, так, сейчас. это вроде 13. Ну, в общем, что-то около 10-15 лева. У него было два шкафа хп. Но хп это не столь важен, Давайте сейчас посмотрим, насколько это может ускорить рач. Не надо на кнопку челу. Yep. С игроками происходит примерно то же самое, Но, кроме с игроками вне фамилик. Полный сет фамилик, апгрейджинг uh. до 25 левела, стоит 5 шкафов голда и 13 шкафов добрости. Но оружие покупать не стоит вернее апгрейди поскольку перейдя в катом вы получите вы сможете взять уже панда пушку которая будет аш... поскольку э, оружие стрелить по дому то даже э, синий скажем так по мерке каче лук будет ничто по сравнению с синим синей пушкой 416 левел. я думаю вполне понятно учитывая что 416 левелом 429 левел это был максимальный ката левел а, не, не не 415 даже нет 427 я лично Владимир, не тебе нифиг время тратить но это опять же уже мелочь цифр далее поскольку мы можем быстро делать мобус, квесты делают легко и просто плюс даже в таком сетапе я имею 165 рейд далее к этому можем прибавить x3 Это 25 героев. А, это так он же такой же как Wanda Си. Ну ладно, это медчик. Рейты умножаются, то есть идет x1. Умножается на что у нас там есть? Далее это умножается на x3. Далее мы можем взять... А, я не помню. Как это фигня называю, X3? А -а -а помню название древнее. Вообще вроде там что-то там... Нет, что, что это там... вообще? древних знаний. В общем, хренатень. Нет. Мы можем взять хренатень, который нам дает еще X3. Далее мы можем взять баф от Монка. Если мы качаем Монка. Слишком далеко. Дает Нет, это баф. ровно 100%. 100%. Он дает баф на 100% опыта. Ну, я и говорю, их 2. <сделяющие> ну, это не 200%. Я сказал, что он дает с ну, 2. Чистый, да. Вот. Далее мы можем получить бонус от ярмарки на Волуни на 10%. Возможно, еще что-то, но... но в этом даже я не знаю. Для меня вопрос отвечает. Итого мы можем качаться на рейте x 32 Кстати, даже не помню, как он считает рейтинг 6. Мы считали 30.6. 30. А. Ну, даже так. 30.6. Ладно, это по факту не очень жизнь. Это максимально допустимый рейд как качаться. В э, целом вопросы разнятся. Если вы выбрали такие качаться на инстах, то здесь все легко и просто. Идете в инст, проносите, там все, выходите, идете в следующий, открывшись икс. Э, к слову, пользуются системой случайно. Опыт подземелье. Опытом по-моему, лишь единожды в день. А, а нет, далее... она дает единожды в день в день. Какое-то такое большое количество опыта, дальше оно дает, вроде, меньше и меньше. То есть, просто меньше дает. это, опять же, мелочи жизни. Суть, что проще будет вставать в конкретном подземелье и выбирать куда идти. Потому что основной метод кача будет, по крайней мере, на x 3 это квесты в инстах. Вы не будете качаться на мовах, это будет просто. Качаться э, на опыт, который вы получаете с исключенного э, который в данном случае э, 8 шкафов, это опять же глупо. То есть вы получаете опыт именно за квест. Э, даже просто с их 3 это будет примерно так, вы заходите в имс, вы апаете пару левел. Вы заходите далее в вы инст, лапаете вы еще в ролевых, и вы ни разу не повторяете один и тот же инст. Но вы таким образом проходите все инсты. Также во время инст 30 э, вполне рационально использовать арену. Первая арена идет в Танарисе. Ее вы делаете не полностью, поскольку чтобы ее полностью сделать, нужно пройти сайд-квест. А вторая арена идет в Награнде. И вы просто приходите на 65 левле и делаете ее О, <звучит> меня убили. Скажу, я. А Реально убили тоже взять реально здесь дохнут раз по два далее на 75 левеле вы идете сюда и делаете здесь арену Uh, за это вы получаете ачивку? Um, да. Uh, единственный минус арен это наличие других игроков, поэтому крайне желательно наличие либо своего дополнительного чарль 90 лезла, либо еще кого-то. Потому что зачастую эти арены крышуют uh, чарль 90 а, с квестами все, если вы идете по инстам. Остальные квесты делать не надо до 80-го Но когда два 80-го лета, уже хотите. Если мы идем по инстам, то здесь два пути. Это либо Ифт Киндом и Календор. Плюс Ифт Киндом. У вас рядом Шторвин. У вас все в таком чистые районы. Плюс Калиндора это отсутствие игроков. Мы качались, мы их крайне мало игроков видели. Когда я пришел просто, чтобы взять шмотку для грифов в Тернистую долину, я попросту не видел мобу, которые мне надо убивать. В калимдоре подобное не встречается, игроков довольно-таки мало Потому что все стримяшки в уже из В калимдоре план такой попадаете на темный берега отсюда уходите день на 19 левел в принципе если вы играете с фамильками то есть как мы сейчас на x 1.75 то и здесь вы качаете в принципе когда вы заканчиваете квесты некоторые они у вас становятся зелеными все идет и всю жизнь сразу и не парит однако я даже сделал проще поскольку я именно Играю, так сказать, сейчас по фану, я делаю пару тестов здесь. А, цепочка кончилась, идем дальше, идем дальше, и так мы проходим медленно, верно. к а зеленый становится и проходим. Это же локация, нет, локации, даже раньше времени Римской Например, в эту локацию я пришел на тридцать девятом левне. Ну и пока тут сил набрал почти 41. -й. А, да, еще за полу за бои питомца дают леву, И это опять же один из способов прокачаться. Если у вас есть уже один питомец 25-го левела, то почему вам, например, не прийти в эти личности 1000 и просто устраивать бои питомца? А, к слову, сейчас на своем стартовом левеле я получаю за бои питомца 16 -го, 16 го левла, около четырех шкафов опыта, так что все можно даже спокойно поделить, итого нам надо сделать, ну, грубо говоря, ваших боев, не так уж много, к тому же вы качаете питомцев, а вы апплите, их для продажи в науке и двойной профит. Далее, я не знаю, как здесь там. Идёте к тёмным параграмм, потихоньку заходите, и, я думаю, вы будете чувствовать, как следует забывать на одном усилии и идти в следующем. Идите на комплекте на и потом идите на Например, Пустош, его, э, полностью с Наксом пропустили, мы в них не ходили, мы пошли сразу в Ярлас, э, далее 1000 э, Игл, далее Канарис, потом оператор Ангоро, Ангоро, еще хуже, ну, да. в оригинале он был Ан, но значит я прав, ну а потом, собственно, отсюда по пути, так идем, идем, идем, и пока дойдем до даг будем 58 минут. Далее мы идем в Волфленд, качаемся здесь. И на самом деле, это единственная локация, в котором вы можете качаться. Если у вас не рейки x1, то вы сюда приходите, и вы сразу же оттиле уходите на 68 в Норс здесь у вас, у вас опять же два варианта куда идти варейская тундра или ревущий фьорд я выбрал ревущий фьорд вообще потому что он мне нравится он просто мне нравится то есть идем в Холлоуин фьорд потом в Бриззи Хилз, ультрак. ну а далее вирзовая горька далее как идем дальше Вайшир не рекомендую идти, потому что вас там затянет, блин, э, как он тесные ноги затянули в Иринге начальном. Да, я там качался с 80 по 85 левел. А, я говорил, что Поэтому лучше возвращайтесь в календор и идите в киджал. И прям как написано в локациях на 82 уходите из Ишала и идите в уйду, потом идите выключенную на горе. Потом в пандарью. Говорит, в пандарию показываем на ноте. Что еще? Не забывайте про, про шмот. Если у вас нет фамилий, то вы попали. Если э, у вас есть аминьки, то э, на 85-м году, когда они расставились на контент катаклизма, э, идите и купите себе панда э, Просто у вендера. если у вас совсем панда зелень. Просто у вендера. Вот тут подается панда -зель кстати, сказал, а, что 445, если у вас нет 5, фамилии, 3, 5, то вы встряли. Да? В панде фамилии, в принципе, я не Ой. Нет, я говорил в принципе. М -м -м. Я не говорил панде, я говорил в принципе. А далее. Если у вас есть пол то тогда лучше пойти на аукцион и купить э, Worm Drop Synco. Это будет лучшим вариантом, потому что World Drop Singh идет э, а, до, нет, с 80 до 85-го 83-го левла. Да, есть шмот на 80-го. Да, ладно. не не не не нету нет, точно, нет. Я все это. До... давным-давно уже расследовал. фанда э -э -э -э -э, кашманов всем но это опять не о том о чем я сейчас говорю а... лучшим вариантом возьмите конечно и пойдите купить хотя бы оружие Если я например себе сразу когда для... еще до вот этого чара я купил обнисходил на 82 левел и вперед качайтесь